Данное видео снято 26 апреля. Здарова, бро! Ты на канале Ярий Кислов, и сегодня у нас будет распаковка пяти пакетиков с персонажами Бравл Старс. Эти пакетики приготовила мне моя сестра, за что я хочу сказать огромное спасибо. Но прежде чем я распакую эти пять пакетиков, я хочу сказать о том, что на моем канале не было видео два дня. Это не просто так. Последнее видео было про батл с Ваней, в общем-то на этом видео оно и закончилось, он выпустил ответное видео, но он был недоволен только одним, с чем я в принципе согласен. Поэтому на этом батл я могу считать завершенным. кстати мы там еще немного в комментариях угорали. вот, если хотите можете зайти на мою страницу вк посмотреть под моим постом. Ну и вот, а все эти два дня я занимался одним интересным проектом с твоим другом, со своим другом Данилом Мусинковым, если что, ссылку на него оставлю в описании. Мы делали сеть, серию видеороликов о правилах дорожного движения на один проект, мы там участвуем в конкурсе. Я не знаю, возможно я выложу эти видео на свой канал, возможно нет, но в любом случае я не просто отдыхал. Также я решил поучаствовать в акции по поддержке врачей и написать кое какую песенку. Я ее практически уже написал. Также нужно будет написать под нее бит. Да. да, вот такие у меня последние плодотворные дни. Много песенок, много творчества. Я её... и вот ее я точно выложу, когда сделаю на свой канал. Она не рэп песня, а именно такая прикольная песенка под гитарку. В общем, сами все увидите. Ну а сейчас давайте приступим распаковывать эти пакетики. Для начала давайте рассмотрим их внешний вид, вот на примере одного пакетика они все практически одинаковые и это хорошо, потому что бывает то, что рисуешь одно, а потом другое, то есть делать много копий сложно, но моя сестра постаралась и получилось довольно круто. Вот здесь вот нарисовано, написано Бравл Старс, красивым шрифтом, здесь нарисовано красным и значок Бравл Старс, Суперсел, вот такая вот звездочка. На задней стороне ничего нет. Пакетики сделаны аккуратно, мне очень нравится, и заклеены скотчем вот маленьким. Это очень прикольно и аккуратно, качественно выглядит. А сейчас я буду его распаковывать. Интересно будет собрать коллекцию браузеров. Эти я пока откладываю в сторону. Беру ножницы, и нужно аккуратно сделать разрез, чтобы на всякий случай не поранить персонажа. Так, ну я сделаю его в уголке в уголке точно ничего нет. Так, и вот маленькая щелочка открылась, ага, и теперь его можно уже аккуратно разорвать, вау, открывается довольно хорошо, упаковка правда, сделана очень качественно, и здесь мы достаем, вау, это просто замечательно, смотрите, это Рико вместе со своей бутылочкой, слушайте, сделано очень классно, это заламинировано скотчем, то есть наклеен скотч, и это точно и нигде не сломается, нарисовано очень качественно, красиво, мне приятно очень нравится положу его пока в коллекцию вот сюда вот пожалуй этот пакетик уже использую но даже просто пакетик такой иметь очень приятно Допустим, у него можно складывать мелочи вот а сейчас я беру второй пакетик И здесь нам попался вот такой вот красивый пока. опять все ламинировано, все аккуратно сделано, и к Poco еще прилагается гитара. Вот, он может на ней играть, использовать ульту, мне кажется это очень круто и очень качественно. Два пакетика я уже распаковал, осталось три и я хочу их не просто распаковать в каком-то непонятном порядке. Я хочу сделать это с помощью рандома, но рандом у меня не сайт.org и не звонок другу. Я хочу делать это в Майнкрафте. Кстати, да, вот тут корова. Короче, механизм очень прост: берем раздатчик, ставим рычаг. У нас есть три книги с пером. Потом мы пишем один. Подписать. Книга. Подписать и закрыть. Отлично. Берем вторую. В ней пишем 2. Так, отлично. Подписать. Книга. Подписать и закрыть. И в третьей мы пишем цифру 3. Ой, цифру 3. Отлично. Подписать. Название книга. Подписать и закрыть. И вот мы имеем три книги, которые мы складываем в раздачек. И он в рандомном порядке их нам должен раздать. Ну что же, сейчас я это попробую. Так, он выдал нам какую-то книгу. Сейчас мы ее читаем. И в ней написано. Два. Отлично. То есть вот у нас идет один, два, три. Мы открываем вот этот вот пакетик. Опять пакетик, ножницы, уголок, немного его раздвигаем, и скотч. Какой же у нас? Ой, ну пакетик немного порвался, но это ничего. И здесь у нас... О, я уже догадываюсь. Это роза. А, и что я говорю, это Шелли. Вау, очень круто Ну правда лица, возможно немного не похоже Но все равно это сделано очень круто Мне нравится ее торсик Вот так вот ноги, сапоги И какая у нее просто пушка бомбическая Это что-то Очень классный персонаж Кладу его в свою коллекцию Вот, это уже будет третий Продолжаем выбирать Продолжить игру Сейчас вот Нажимаю на рычаг да, Ой, это я его сбросил и он нам выдает новую книгу. Я ее подбираю. Читаю. И здесь у нас написано цифра. Это у нас цифра 3. Давайте откроем третий пакетик. Третий пакетик у меня вот здесь. Так, беру. Я решил с другого ракурса снимать. Опять беру ножницы. И сейчас буду его разрезать аккуратно. Вот так. Открываем. И пусть сначала вы увидите тоже там так я не смотрю просто открываю так главное не порвать саму фигурку и достаю так и это у нас никто иной как вау так а это у нас кто а я вспомнил это роза вау вот такая вот у нас классная роза со своими кактусами это очень классный персонаж я кладу его в коллекцию и у нас остался последний пакетик. Его уже нет смысла выбирать. Сейчас я его тоже открою. Вау! Вот это да! А на этом я буду заканчивать это видео. Да, такое оно получилось короткое, но у нас было всего 5 пакетиков. Возможно, будет продолжение, если выпустятся еще пакетики. Я буду этого ждать, во всяком случае. Но ну, а вы можете посмотреть на мою коллекцию. Спасибо за просмотр этого видео. Жди песню, жди ПДД, если оно, возможно, будет. И пока!